Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, уточните, как меня слышно и видно. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, в наш чат «плюс». Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, «минус». Жду ваших ответов. Отлично. Большое спасибо за ответы. Итак, мы начинаем. Меня зовут Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами поговорим про участие в закупках с применением национального режима. Мы поговорим про то, как изменился порядок применения национального режима в 2020 году. Итак, наша тема сегодня – это участие в закупках с применением национального режима по правилам 2020 года. Пожалуйста, когда у вас будут появляться вопросы, пишите, задавайте их в общий чат, я увижу и оперативно на ваши вопросы отвечу. По результату нашего вебинара вы получите ссылку на просмотр записи вебинара и получите также те материалы, презентацию, которую я сегодня буду использовать. И таким образом вы в любой момент сможете вернуться ко всем интересующим вас вопросам. Итак, начнем мы с вами в целом по э, вопросу использования, применения национального режима в сфере закупок. не для того, не секрет, что э, с учетом применения норм и 44-го федерального закона, и закона о закупках отдельными видами юридических лиц, то есть 223-го федерального закона, э, с учетом требований применяются определенные нормы национального режима. С учетом этих норм для определенных групп товаров по определенным товарам, работам, услугам, происходящим из, соответственно, России, либо из стран Евразийского экономического союза в том числе, предоставляются определенные льготы, по-другому они еще называются преференцией. И в целом, когда мы говорим с вами про национальный режим, мы учитываем порядок действия статьи 14, 44 федерального закона. Ну и отдельные правила действуют также для 223 федерального закона. Статья 14, 44 федерального закона говорит нам о том, что в целом в сфере закупок, а именно в данном случае речь идет про контрактную систему в сфере закупок, применяются определенные нормы, которые устанавливают порядок закупки определенных товаров, которые произведены на территории Российской Федерации и на территории стран, в том числе Евразийского экономического союза. Итак, федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению правительства Российской Федерации устанавливает определенные условия допуска. Условия допуска для цели осуществления закупок товаров, работы, услуг, которые происходят из иностранного государства или группы иностранных государств. И, соответственно, работ услуг, оказываемых иностранными лицами. За исключением тех товаров, работы, услуг, в отношении которых правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 44 федерального закона. То есть речь идет о том, что определенные товары имеют преимуществом по отношению к иностранным товарам, группам товаров, товаров и, соответственно, к иностранным работам, либо к иностранным услугам, которые оказываются, соответственно, иностранными лицами. И таким образом и э, закон о контрактной системе, и закон номер 223 ФЗ разделяет. Те товары, которые произведены на территории Российской Федерации, то же самое имеет отношение и к услугам, к работам. И, соответственно, те товары, работы, услуги, которые имеют преференции, имеют преимущество по отношению к иностранным товарам, мы можем найти соответствующую информацию в различных постановлениях правительства. И о них мы сегодня с вами тоже будем говорить. Но в целом, если говорить про порядок применения национального режима на территории Российской Федерации, то здесь стоит упомянуть три основных направления. Это запрет на допуск иностранной продукции, первое направление. Тогда невозможно поставить иностранную продукцию в связи с тем, что... В рамках импортозамещения поддерживается отечественный товар. К отечественному товару в данном случае приравнивается и тот товар, который произведен на территории стран Евразийского экономического союза. Отдельное направление составляет ограничение допуска для иностранной продукции. В этом случае при соблюдении определенных условий происходит ограничения допуска иностранной продукции. То есть, иными словами, если условие соблюдается и есть определенный минимум товаров, которые, например, произведены на территории Российской Федерации либо на территории других государств стран Евразийского экономического союза, то в этом случае иностранная продукция, она не допускается к участию. То же самое относится и к иностранным услугам, к иностранным работам. Если... Например, это условие не соблюдается, не соблюдается условие по ограничению ограничению допуска иностранных продукции, то в этом случае, ну, например, на закупку не подано заявки соответствующего, точнее, минимума заявок с российской продукции, с продукции стран ЕАЭС, то в этом случае иностранная продукция будет допущена, но по цене здесь будет применен уже понижающий коэффициент. И отдельное, третье направление – это условия допуска, когда может быть допущена иностранная продукция. Вот здесь вот действует, соответственно, правило третьей лишней. К ограничениям в том числе относятся, ко второму направлению относятся и преференции, с которыми мы с вами по статистике сегодня сталкиваемся чаще всего. Это приказ Минфин России номер 126 и вот здесь очень важный момент, потому что участники часто задают вопрос, когда происходит признание соответствия или несоответствия именно по национальному режиму? Потому что допуск заявки или недопуск допуск это одно, а именно признание соответствия по национальному режиму – это уже другое. Так вот, если заявка состоит у нас из двух частей, если это, например, аукцион, конкурс, то признание соответствия продукции по национальному режиму происходит на этапе рассмотрения именно вторых частей заявок. И несмотря на то, что мы по первой части заявки указываем страну происхождения товара, это обязательное требование, все равно заявка наша будет э, допущена, исходя из конкретных показателей, которые мы указали в составе своей заявки, а вот уже признание соответствия или несоответствия требований национального режима, оно будет происходить на этапе рассмотрения вторых частей заявок. Уважаемые коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс, если вам уже доводилось участвовать в закупках с применением национального режима. Если пока еще не доводилось, если вы эту тему изучаете, ставьте, пожалуйста, минус. И мы с вами пойдем дальше к нашему следующему слайду. Мы уже будем более подробно рассматривать наши вопросы. Так, ну вот мнения разделились, есть плюсы, есть минусы. Но будет интересно и тем и другим участникам, у кого есть уже опыт, и кто пока еще только собирается участвовать, пока еще не участвовал в закупках с применением нас режима. Итак, более подробно мы сейчас с вами рассмотрим национальный режим в рамках вот этих вот трех направлений, которые я озвучила. Первое направление здесь, пожалуй... Для нас с вами выглядит все достаточно понятно по сравнению с другими двумя направлениями. Это тот случай, когда устанавливается запрет. Запрет на поставку иностранных товаров, на, соответственно, оказание услуг, оказываемых иностранными лицами, и то же самое с работой. Так вот, в рамках запрета существует несколько основных направлений, направлений по различным товарам, работам, услугам. И вот отдельный пласт здесь занимают промышленные товары. Почему отдельный пласт занимает промышленные товары? Потому что их очень много, и достаточно большое количество продукции нашей с вами попадает именно под, в данном случае, запреты. И вот дальше мы будем с вами говорить про ограничения. Но обо всем по порядку. В рамках применения национального режима по направлению запрет существуют запреты по применению иностранного ПО и иностранных баз данных. В этом случае, соответственно, если установлен запрет, то участник закупки своей заявки не может предложить иностранное программное обеспечение, или иностранные базы данных. Соответственно, такая заявка, она будет отклонена, если по причине, если дойдет до этапа рассмотрения вторых частей заявок, то по причине, несоответствия национальному режиму, с учетом того, что установлен именно запрет на поставку иностранной продукции. Если вы предлагаете российский товар, если вы предлагаете, соответственно, программное обеспечение, например, произведенное на территории стран ЕАЭС, то такая заявка, она будет допущена. Следующее направление. Сюда же относится Это комплексы систем хранения данных с учетом соответствующего кода ОКПД-2. Презентация будет до вас довезена, поэтому я подробно вот эти вот коды, наименования и даты не проговариваю, даты постановления, потому что вся информация она будет здесь представлена. И вот отдельное постановление правительства, оно действует, начиная с 2020 года, это постановление правительства... Номер 616 от 30 апреля 2020 года вступало оно в силу постепенно, то есть отдельные, отдельные статьи данного постановления правительства, они были актуальны на определенное время, но сейчас уже повсеместно действует постановление правительства номер 616 в рамках установления запрета на поставку отдельных видов промышленных товаров. И для нужд, соответственно... Для нужд обороны страны и государства в том числе и, соответственно, для, для нужд соответствующих муниципальных, государственных заказчиков и так далее. Заказчиков на уровне субъекта Российской Федерации. Отдельное направление составляет ограничение. Тот случай, когда при соблюдении определенных условий иностранная заявка может быть допущена. При, несоблюде... соответственно, наоборот, при соблюдении определенных условий иностранная заявка, заявка с иностранным товаром, она допущена не будет. А вот при несоблюдении этих условий, ну, здесь можно даже так сказать, что при нехватке определенного количества заявок с российской продукции, с продукции из стран ЕАЭС, соответственно, иностранная продукция, заявка с иностранной продукцией будет допущена. И вот сюда сразу относятся несколько постановлений правительства, несколько нормативно правовых актов по различным товарам, работам, услугам. Касаются они сферы медицины, различные расходные материалы из сферы медицины, это лекарственные препараты, сюда тоже относятся, это и пищевые продукты. И отдельные виды радиоэлектроники, если вы занимаетесь именно этим направлением промышленными товарами, радиоэлектроникой, я настоятельно советую эти постановления правительства прочитать, ознакомиться с ними для того, чтобы, соответственно, знания использовать уже в свою пользу. Постановление правительства номер 617. Обратите внимание, восстановление 617, оно перекликается шестьсот 616 постановлением в части тех товаров, которые э, указаны... В соответствующих постановлениях. Но если 616 постановление устанавливает запрет на допуск промышленной продукции, которая происходит из иностранных государств, то 617 постановление, оно устанавливает ограничение допуска иностранной продукции. То есть иностранная продукция может быть допущена при соблюдении определенных условий. И третье направление – это условия допуска. И вот здесь мы с вами имеем дело с приказом Минфин России номер 126. Если будете читать актуальную редакцию, обязательно обратите внимание, чтобы она была с последними изменениями, с изменениями от текущего года. И приказ Минфин России, он был еще разработан и принят в 2018 году, но вот повсеместно были внесены в него изменения, и, соответственно, сейчас мы уже используем в работе новую актуальную редакцию. И вот здесь связанный с ним, ним отдельный приказ о внесении изменений в приказ Минфина России номер 126-Н. Это 140-Н, о внесении изменений в приказ Минфин номер 126-Н. Ну и вот мы сейчас с вами рассмотрим более уже подробно как раз приказ Минфин России номер 126-Н. О чем изменения? Изменения утвердили два перечня. Перечня по определенной продукции. Вообще в чем заключается условие допуска? Ну, вот возвращаясь к предыдущему слайду, условия допуска. Приказ номер 126-Н. Приказ номер 126-Н устанавливает преференции. Преференции для товаров, произведенных на территории Российской Федерации и на территории иных государств, которые входят в Евразийский экономический союз. Это означает, что по приказу Минфин России номер 126 предусмотрен определенный перечень товаров, а по изменениям их целых два перечня. Так вот, стандартный случай, когда мы с вами участвуем в закупках, если это не закупки в силу исполнения национальных проектов, то в этом случае мы с вами. Обращаем внимание на ту продукцию, которая закупается. Далее мы смотрим, установлены или, нет, установлены или нет преференции по приказу номер 126 Если эти преференции, соответственно, установлены, то для нас с вами это сигнал того, что нам необходимо обратить внимание на то, какую продукцию мы собираемся поставлять. Здесь речь идет о том, что если это товар российского происхождения или происхождение другого происхождения, произведенного на территории стран Евразийского экономического союза, то в этом случае, в случае, некая, в случае нашей победы, мы будем заключать контракт по той цене, которую мы предлагаем. Ну, вот классический пример – электронный аукцион. Например, была стартовая цена 100 рублей, произошло снижение до 70 рублей. Например, мы выиграли, мы предлагаем, товар российского происхождения, соответственно, мы будем по этой цене, которую мы предлагаем заключать контракт. Если победителем оказывается участник, который предлагает, например, китайский товар, то с его цены, с цены победителя будет удержано 15%. Вот здесь вот такая вот достаточно... Простая логика. Вот в этом заключается, по мнению наших законодателей, поддержка отечественной продукции и продукции, произведенной на территории стран других государств Евразийского экономического союза. Далее. Почему разделили товары, которые были предусмотрены, соответственно, приказом номер 126 потому что появилось два списка, два списка товаров. Одни товары – это, так сказать, обычные товары, а другие товары, которые закупаются по приложению, по, точнее, прошу прощения, по перечню номер два, это те товары, которые закупаются в рамках исполнения национальных проектов. И вот обратите внимание, что по перечню номер один, общий перечень, сам перечень, он тоже был скорректирован, поэтому на сегодняшний день действует обновленный перечень товаров, работ, услуг. Попали в этот перечень промышленные товары, которые закупаются с ограничением теперь допуска. Например, сюда относятся отдельные виды по канцелярии, детская продукция относится. И здесь важно понимать, что сама преференция, она осталась в прежнем размере, это 15%. Второй перечень. Теперь по второму перечню регламентированы те товары, по которым устанавливается, устанавливается преференция, причем она устанавливается в размере 20%, но это те товары, которые закупаются при условии приобретения товаров в рамках национальных проектов. То есть здесь вот будьте внимательны. Если вы, соответственно, направляете свою заявку на закупку с учетом исполнения национальных проектов, то будьте готовы, что в случае, например, предложения иностранной продукции будет преференция уже не 15%, а 20%. И если вы участвовали в таких закупках с преференцией в 20%, уже успели поучаствовать, то поставьте, пожалуйста, «плюс». Если пока не участвовали, то ставим «минус». Так, ну вот пока не участвовали... Да, конечно, такие процедуры они встречаются не так часто, если сравнивать с обычными закупками, по которым устанавливаются преференции в размере 15%. Но, тем не менее, уже это норма действует, поэтому будьте готовы к тому, что вот в такой процедуре, возможно, вы поучаствуете. Важно понимать, что... Заказчик, со своей стороны, он не может объединить в одну закупку продукцию с перечня 2 и товары, которые не включены в этот перечень. Это будет грубейшее нарушение со стороны заказчика. Я сама уже встречала такие нарушения. Соответственно, если вы хотите гуманно, так сказать, поступить с заказчиком, то здесь можно на этапе подачи заявки направить запрос на разъяснение. Если уже более такие радикальные методы, можно в этой закупке поучаствовать и направить, соответственно, жалобу на действия заказчика. И, естественно, будет в пользу участника закупок принята жалоба к рассмотрению для того чтобы подтвердить страну происхождения товара участник закупки в своей заявке по которой установлены преференции по закупке по которой установлены преференции участник указывает наименование страны происхождения товара и, уважаемые поставщики, не забывайте, что наша обязанность на сегодняшний день в первой части заявки, в том числе, неважно, установлены преференции, либо установлены иные нормативно-правовые акты в рамках исполнения национального режима, наша задача с вами в первой части заявки в обязательном порядке указать страну происхождения товара. Если страна происхождения товара не указана, то... Заявка будет отклонена и уже э, дело до применения, например, э, понижающего коэффициента просто не дойдет, потому что заявка наша допущена не, не будет к закупке. Чтобы подтвердить само происхождение, мы указываем ее в заявке. Если это требование указано и во второй части заявки, мы обязательно обращаем внимание на то, какие требования, какие документы установлены. И уже с учетом данных условий мы заполняем свою во вторую часть заявки. Соответственно, что касается именно приказа номер 126Н, на сегодняшний день пока еще достаточно продекларировать страну происхождения товара. На основании декларирования сведения будут рассмотрены со стороны комиссии заказчика. Здесь в этом случае никакие требования дополнительные не устанавливаются, но, опять же, повторю, что это... Требования именно с учетом установления условий допуска. То есть вот это вот третья графа, 126Н приказ. По другим, соответственно, постановлениям правительства, по другим условиям, ограничениям, запретам на поставку иностранной продукции уже устанавливаются иные требования, иное подтверждение предусмотрено. Итак, мы с вами идем дальше. Постановление номер 616. Хочу отдельно на нем остановиться, потому что поставление относительно свежее. Несмотря на то, что мы уже практически полгода работаем по этому постановлению и по постановлению номер 617, по-прежнему участникам закупок возникает множество вопросов. Итак, 616 постановление. Восстановление об восстановлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для цели осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. То есть, исходя вот, из этой формулировки, даже до конца ее не дочитала, мы уже делаем вывод, что речь идет в данном случае про... Закон о контрактной системе, то есть государственные муниципальные нужды, также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами для цели осуществления закупок, для нужд обороны, страны и безопасности государства. Итак, далее. И вот здесь у участников возникает множество вопросов. Первый вопрос. Как понять, действует ли запрет, далее, ограничение на поставку моей, например, продукции. Здесь все достаточно просто. Если речь идет про запрет на допуск иностранной продукции, я открываю 616 постановление, открываю приложение к нему и нахожу там перечень всех товаров, по которым установлен запрет на допуск иностранной продукции. И вот здесь... Я уже если нахожу свою продукцию в списке то соответственно делаю определенные выводы и вот так мы с вами можем проверить в том числе и заказчика потому что заказчики тоже люди и у них такие же вопросы как и у нас с вами возникают. И порой они допускают нелепые ошибки при применении именно национального режима устанавливают запрет на допуск иностранной продукции там где устанавливать его не нужно или устанавливают в рамках например 617 постановления правительства ограничения на допуск иностранной продукции, где ограничения это не устанавливается. Вот дальше мы с вами примеры тоже будем разбирать. И вот здесь, когда речь идет и про 616 постановление, и про постановление, которое устанавливает ограничение допуска иностранной продукции, 617-е постановление, здесь мы с вами имеем дело с тем, что с учетом требований постановлений предусмотрено, Выдача определенного заключения. Заключение о том, что продукция произведена на территории стран Евразийского экономического союза или на территории Российской Федерации. И вот в данном случае ответственность за выдачу соответствующего заключения является Министерство промышленной, Минпромторг, Министерство промышленности и торговли. И э, Минпромторг, со своей стороны, утверждает порядок выдачи разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара, который предусмотрено под пунктом А, пункта 3, постановления э, номер 616, порядок формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, включая порядок предоставления выписки из него и форму самой выписки порядок формирования и ведения реестра Евразийской промышленной продукции, которая включает в том числе порядок предоставления выписки из этого реестра и форму самой выписки. Так вот, сложность участника закупок в данной ситуации заключается в том, что участник со своей стороны на вот этом вот вопросе, он, так сказать, ограничивает свое участие ввиду того, что... Если зачастую поставщик видит ограничения, запрет на допуск иностранной продукции, он предоставляет, например, продукцию российскую, но не включенную в соответствующий реестр, нет заключения Минпромтор, то, соответственно, участник закупки ограничивает себя в участии в определенных процедурах. И в этом случае, конечно же, участнику я рекомендую обязательно получить соответствующее заключение заключение о том, что его продукция произведена на территории стран Евразийского экономического союза, либо это российская продукция. Если, соответственно, вы получаете такое заключение, то для себя вы открываете новые возможности участия в закупках. И вот дальше я приведу небольшую статистику чуть позже. Если вы уже включили свою продукцию в реестр, в реестр, соответственно, отечественной продукции, в реестр продукции стран ЕАЭС, ставьте плюс. Если вы получили заключение Минпромторг, и ваша продукция есть в реестре на сайте Минпромторг, ставим плюс. Если вы пока не получили такое заключение, ставим минус. Жду ответов в наш общий чат. Если есть заключение, включили свою продукцию в реестр, то ставим плюс. Если нет, то ставим минус. Так, да, вижу, вижу ответы. Ну, вы пока отвечаете, я рассказываю дальше. Конечно, в этом плане законодатель нас в определенном случае ограничивает. Ограничивает части участия. Это определенные новые условия, это определенная новый порядок участия для участников. Вот вижу комментарий, мы же не производители, но на самом деле, если вы даже не производитель, но если вы заинтересованы именно в продаже определенной продукции, вы можете заняться этим вопросом, включить продукцию как поставщик конечный, включить продукцию в Минпромторг, включить ее в соответствующий реестр Минпромторг и уже участвовать, но, соответственно, производитель будет фигурировать не ваша компания, например, а соответствующая организация, кто непосредственно производит данный товар. Это возможно. И после включения ее в реестр этой продукции, вы уже как конечный продавец, вы будете получать выписку. Все это можно будет сделать в открытом режиме и предоставлять соответствующую выписку в составе заявки. Нет, это не сговор, это дополнительные условия. Конечно, в плане того, что стало сложнее, я здесь с вами соглашусь, но сговора здесь нет, ну, иными словами, кто с кем сговорился, Минпромторг сговорился с нашими законодателями в части осуществления контрактной системы. Конечно же, нет, но в части участия в закупках, Стало сложнее, но тем не менее, можно участвовать, если вы получаете соответствующее заключение и включаете продукцию в реестр. Далее, постановление 616 устанавливает запрет на допуск промышленных товаров, которые происходят из иностранных государств, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза. Кто входит в государство-члены Евразийского экономического союза? Это, во-первых, Российская Федерация, также это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика. Соответственно, вот такие вот государства, они имеют преимущество по сравнению с остальными иностранными государствами. Но в частности, конечно же, вопрос актуален прежде всего по поводу Китая, потому что Китай основной конкурент нашей отечественной промышленной продукции. И то же самое распространяется и на тех лиц, которые являются иностранными гражданами. То есть такие же ограничения действуют в части выполнения работы, оказания услуг. Утвержден перечень данных товаров по 616 му постановлению порядка 125 позиций, в числе которых, например, легковые и грузовые автомобили, железнодорожная техника, локомотивы, подвижные составы и другие. Ну вот, возвращаясь к вопросу того, что можно ли включить продукцию в перечень, не будучи производителем этой продукции, опять повторю, что да, это возможно. И на практике у меня, например, были организации, которые в период пандемии решили открыть новое направление и стали не производить, но стали поставлять, то есть конечными продавцами выступать респираторов. И вот эти вот респираторы, они тоже по определенному коду входили в соответствующее постановление правительства. но ну, уже про 617 постановление говорю, где остановлено ограничение. И вот в данном случае поставщики получили определенную преференцию в этом случае. И уже более выгодно продавали свои товары. Хотя... Они не являлись производителями, и, собственно, сам производитель, он дал добро, они уже между собой договорились, ну и, соответственно, продукция была включена в данный реестр. Ну, кстати, все расходы, они в итоге легли на поставщика, а не на производителя, потому что сам производитель, он в закупках не участвовал, его политика была такая. Не могут быть предметом одного контракта, одного лота промышленные товары, включенные в перечень и не включенные в него, за исключением закупок промышленных товаров по государственному оборонному заказу. При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне на промышленные товары, происходящие из иностранного государства, не допускается, но исключение составляют те товары, которые произведены на территории стран ЕАЭС. То есть здесь будьте готовы к тому, что на всех этапах заказчик будет, конечно же, проверять. Те товары, которые вы предлагаете к поставке и на этапе подачи заявки, и на этапе приемки. Ну и в отдельных случаях, если это будет возможно, соответственно, точнее, если это будет необходимо, можно будет заменить товары, но только на те товары, которые произведены на территории стран ЕАЭС, ну, в случае наличия определенных, соответственно, условий. Далее. Запрет не применяется в тех случаях, когда на территории Российской Федерации производства промышленного товара определенного нет, то есть отсутствует производство определенных товаров и, соответственно, есть такие подтверждения документальные. Факт отсутствия такого производства подтверждается наличием у организатора торгов разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. До вот этого вот заключения оно тоже выдается в Минпромторг. И вот здесь уже а, в интересах самого заказчика, то есть в интересах не а, поставщика, не наших с вами интересов, а именно со стороны заказчика должна быть инициатива а, в случае, если ему действительно необходим иностранный товар, если а, этот товар не производится на территории страны. Евразийского экономического союза, то в данной ситуации уже сам заказчик получает соответствующее заключение, и таким образом он получает разрешение на закупку иностранной продукции. Но должно быть все документально подтверждено быть, и сведения должны быть на, соответственно, сайте Минпромторг. Сведения должны быть зафиксированы в государственной информационной системе промышленности. Аббревиатура ГИСП, она сейчас достаточно часто встречается. Когда еще не применяется запрет на... Соответственно, запреты и ограничения в том числе. Когда происходит закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 миллиона рублей. То есть фактически, если несколько позиций закупается, то это однозначно будет закупка до 1 миллиона, и стоимость одной единицы товара не должна превышать 100 тысяч рублей. На сегодняшний день заказчики, по возможности, конечно, вот эту лазейку используют, потому что они тоже не понимают, как до конца работает 616-617 постановление. И, соответственно, такой возможностью они пользуются. Далее. Запрет не применяется в том случае, когда необходимо обеспечить взаимодействие товаров уже с теми товарами, которые используются заказчиком. То есть, если у заказчика есть наличие товара, например, есть оборудование, к оборудованию требуется определенные запчасти, и эти запчасти, они будут только иностранные, то в этом случае, соответственно, запрет не применяется. И, соответственно... Здесь тоже есть свои исключения. Исключение это закупки товаров, указанных в пунктах 67-71 перечня постановления номер 616. Далее. Запрет не применяется, когда происходит закупка запасных частей, расходных материалов, машинам, оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией. Когда происходит закупка, осуществляемая ФСБ – ФСО, Служба внешней разведки, то есть когда э, отдельные органы государственной власти осуществляют свою закупку. Здесь для них сделали, соответственно, исключение по отдельным промышленным товарам если происходит закупка товаров ФСО Российской Федерации, когда закупка осуществляется в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных средств вдрф для обеспечения безопасности объектов государственной охраны. Ну, вот здесь власть для себя сделала определенные исключения, которыми, естественно, они пользуются. Ну, а как без таких исключений? Далее. И вот здесь сейчас мы с вами уже будем переходить непосредственно к действиям участника закупки, то есть когда вы видите ограничения по 616-му постановлению в самой закупке, я рекомендую обязательно открыть само постановление правительства, открыть перечень, убедиться, что действительно продукция, которую закупает заказчик, в этот перечень включена. К сожалению, заказчики допускают такие грубейшие ошибки, когда запрет установлен. Быть не должен, но заказчик все равно устанавливает запрет. Это грубейшее нарушение в случае наличия разбиратель со стороны контролирующего органа, заказчик будет оштрафован. Поэтому будьте внимательны и направляйте запрос на разъяснение в случае необходимости. В противном случае, когда вы уже направляете свою заявку, например, были сомнения, но решили запрос на разъяснение не отправлять. Отправили заявку, дальше заявку либо отклонили, либо допустили, но по закупке все равно по какой-то причине были разбирательства. То есть, например, контролирующий орган проверил эту процедуру, была подана жалоба кем-то из участников, и ну, самая стандартная ситуация, закупка была, соответственно, проверена и контролирующий орган проверил всю документацию. В этом случае велик риск того, что закупка будет аннулирована, и, соответственно, заказчику предпишут внести изменения и провести при необходимости закупку повторно уже с учетом изменений. Участнику закупки для того, чтобы подтвердить свое соответствие, точнее, соответствие товара, который он предлагает, требованиям, которые установлены в 616 постановлением. Участник со своей стороны в составе заявки предоставляет заказчику соответствующую выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров. И делается это, естественно, уже после того, когда продукция в реестр включена. Поэтому э, основная рекомендация, если вы понимаете, что участие в закупках с применением национального режима 616-617 постановлений – это ваша тема, конечно, нужно заранее заняться включением продукции в реестр, потому что процедура эта достаточно небыстрая. Вот буквально мы на днях закончили с одним участником закупки включать продукцию в реестр. У нас в совокупности на это ушло два месяца. К сожалению, здесь завязано очень много смежных организаций, которые выдают свои документы, которые выдают свои заключения, и от них очень много зависит в том числе. Ну и, соответственно, здесь на все про все ушло в данном случае два месяца, и это не потолок по времени, это не предел. Соответственно, если э, это ваша тема, чем скорее вы займёте исключением продукции в реестр, тем для вас лучше, тем вы быстрее сможете участвовать в таких закупках. А, и, соответственно, вот эта вот выписка, она содержит в себе всю подробную информацию, ну, точнее, сведения можно получить, в том числе даже по QR-коду, а, но... Выписка свидетельствует о том, что продукция в реестр включена, то есть все предварительные действия выполнены участником закупок или производителем. И, соответственно, сведения есть в реестре. По продукции есть соответствующее заключение Минпромторг. Когда участник закупки получает заключение в Минпромторг, то в этом случае приходится иметь дело и с торгово-промышленной палатой, ввиду того, что торгово-промышленная палата тоже дает свое заключение. И на основании вот этого заключения Минпромторг уже включает продукцию в реестр Государственной информационной системы промышленности. А сведения по, включаются, соответственно, в само заключение, включаются сведения по продукции в части информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций на территории Российской Федерации. И, соответственно, некое такое заключение о том, что действительно по совокупности операций в части производства определенной продукции, продукция действительно произведена на территории РФ. Это я говорю к тому, что, например, запчасти могут быть иностранные, но производство, сборка, конечное производство до состояние функционирования объекта уже производится на территории российской федерации в этом случае продукция будет именно российского происхождения считаться в данном случае выписка не предоставляется при осуществлении закупок промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства подпадающих под запрет по 616 му постановлению это пункт 2 постановления правительства 616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 Само заключение, оно содержит информацию о совокупном количестве баллов за э, выполнение, либо освоение на территории Российской Федерации соответствующих операций, условий. И вот это вот финальное заключение, хотя до этого много шагов, много действий со стороны участника, оно выдается именно Минпромторг. Вот здесь я рассказала на примере продукции, которая произведена на территории Российской Федерации, аналогичные действия, и по поводу Продукции, которые произведены на территории других стран Евразийского экономического союза. Ну вот сейчас я продемонстрирую, как выглядит э, реестр ГИСП, государственная информационная система промышленности. Э, вот здесь вот как раз э, у участника закупок для получения заключения э, формируется личный кабинет. К сожалению, пока еще сайт не работает э, корректно, поэтому технические ошибки, они тоже не исключены, имейте это в виду и закладывайте в то время, которое вы отводите для получения соответствующего заключения. И вот, э, соответственно, здесь уже участник закупки включает свою продукцию, либо продукцию производителя, либо сам производитель включает в реестр промышленной продукции. И э, в этой части... Компания OTC разработала свой сервис с учетом прямого взаимодействия с различными государственными структурами. Ввиду этого у нас есть возможность в минимально возможные короткие сроки и по оптимальной стоимости получить заключение о происхождении продукции, произведенной на территории страны Евразийского экономического союза. Поэтому, если для вас этот вопрос актуальный, если интересует стоимость, стоимость будет в каждом случае индивидуальная, вы можете обратиться на нашу электронную почту, я рекомендую обращаться именно по электронной почте, и сразу на почту отправляйте сведения по вашей продукции. То есть это может быть либо паспорт продукции, либо иная, другая информация. Отправляйте на электронную почту, оставляйте свои контакты и я сама с вами лично свяжусь, предварительно просчитаю стоимость, сколько будет стоить включить продукцию в реестр ГИСП и получить соответствующее заключение Минпромторг. И, соответственно, уже лично займусь этим вопросом, уточню и по времени, и по стоимости, и с учетом прямого взаимодействия это будет быстрее и значительно дешевле по стоимости для вас, чем обращаться напрямую, имейте это в виду. То есть у нас такой соответствующий сервис, реализован совместно с Минпромторг России, с государственной информационной системой промышленности. Ну, вот здесь вот я хочу привести далее некую такую статистическую информацию. Проанализировала закупки по среднему количеству заявок это закупки с, с учетом применения национального режима то есть тот случай когда заказчик в рамках 44 федерального закона устанавливает требования по 14 статье и закупки без применения национального режима так вот когда участник, э, принимает, точнее, поставщик принимает участие в закупках с национальным режимом, то в этом случае количество заявок – это среднее количество заявок. Проанализировала я период с 1 мая 2020 года по 30 ноября текущего года. Э, среднее количество заявок – это 2,1. 2,1 заявка на одну процедуру. Если э, заказчик не устанавливает национальный режим – то в этом случае среднее количество заявок 4,8. Конечно же, интереснее поставщику принимать участие именно в закупках, где установлены требования по национальному режиму ввиду того, что будет меньшее количество конкурентов. Далее. И вот здесь хочу я привести как раз по 616 постановлению правительства. Когда была установлена закупка точнее, когда была проведена закупка по 616 постановлению правительства и было определенное нарушение со стороны заказчика. К сожалению часто такие ситуации возникают, поэтому будьте внимательны. Предупрежден, значит, вооружен, видите такую ситуацию, обжалуйте действия заказчика, если это актуально, если, например, закупка еще на этапе подачи заявок, то здесь я всегда рекомендую использовать такой инструмент как направление запроса на разъяснение. Так в чем же заключалась ситуация? Матимонопольный орган обратился участник закупки жалобы на действия заказчика о проведении электронного аукциона на приобретение машины для выемки грунта. По мнению заявителя, заказчик неправомерно признал соответствующим положением законодательства и документации об электронном аукционе вторую часть заявки победителя процедуры. Но вот тот случай, когда, соответственно, применялись нормы 616-го постановления. УФАС изучила все материалы дела, установила, что победитель закупки не предоставил документы, предусмотренные 616 постановлением. А именно вот эта вот выписка из реестра государственной информационной системы промышленности участникам закупки во второй части заявки предоставлена не была. И, соответственно, сведения эти указаны не были. Антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчик неправомерно признал вторую часть заявки победителя аукциона соответствующие требования законодательства, поскольку положение условия документации в электронном аукционе противоречат нормам, которые установлены в 616-м постановлении. С иными словами, заявка должна была быть отклонена по второй части. Заказчик, несмотря на то, что э, сам прописал норму 616 постановления документации закупки, Плюс действительно эти нормы, они должны были применяться в рамках этой процедуры. Соответственно, заказчик, его обязанность на этапе рассмотрения вторых частей заявок в части наличия выписки проверить заявку победителя. Ну и, соответственно, если такой выписки нет, то в этом случае 616-е постановление устанавливает запрет на допуск иностранной продукции и продукции, которая не включена в реестр. Заявка должна была быть отклонена, а заказчик эту заявку допустил и отклонил, соответственно, заключил контракт. Далее, 617-е постановление. Вот здесь уже речь идет про ограничения, когда устанавливается не запрет, а ограничения. Допуск иностранной продукции при соблюдении определенных условий. Если условия не соблюдаются, то, соответственно, иностранная продукция может быть допущена, ну, либо наоборот. Суть сейчас будет понятна. Данным нормативно-правовым актом утвержден перечень отдельных видов промышленных товаров, которые происходят из иностранных государств, за исключением членов Евразийского экономического союза, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для цели осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. И 617-е постановление, оно регламентирует то положение, что заказчик отклоняет все заявки, которые содержат предложение о поставке отдельных видов промышленных товаров, которые происходят из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, при условии, что на участие в закупке, будьте внимательны, поданы не менее двух заявок, которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки, которые одновременно выполняют условия: это содержит предложение поставки отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых являются только государства члены ЕАС, и не содержит предложение поставки одного и того же вида промышленного товара одного производителя, либо производителей, входящих в одну группу, и, соответственно в данном случае уже вступает в силу 135-й федеральный закон, закон о защите конкуренции, и в этом случае речь идет о том, что заявки должны быть с разноименными предложениями, то есть иными словами, даже если будет минимум две заявки. У которых есть товар из реестра ГИСП, но это будет один и тот же товар, то в этом случае условие будет считаться невыполненным. Поэтому если это товары разноименные, разных производителей, точнее разных производителей товара, то в этом случае тогда условие будет считаться выполненным. И э, при наличии третьей, например, заявки с китайским товаром, третья заявка будет отклонена. Если будет одна заявка э, с российским, например, товаром, вторая заявка будет с китайским товаром, то э, заявка с китайским товаром, она будет допущена. Но здесь уже в этом случае будет активирован, сейчас скажу какой механизм, будет активирован механизм по условиям допуска, когда будет ценовая преференция применяться. И вот об этом я сейчас тоже расскажу. Был у меня пример. Так, ну вот здесь вот как подтвердить страну происхождения товара и дальше. Да, дальше будет пример. Итак, как подтвердить страну происхождения товара по 617-му постановлению? А, опять же обращаемся к ГИСП, включаем товар в реестр государственной информационной системы промышленности, сведения, соответственно, предоставляются в виде выписки во второй части заявки. И вот в данном случае уже речь идет про то, что, соответственно, когда мы включаем товар в государственную информационную систему промышленности, когда участник закупки, производитель, но ну, здесь уже, конечно, речь больше про производителя, возможно, при участии поставщика конечного, Речь идет про получение сертификата СТ1 либо акта экспертизы торгово-промышленной палаты. По разным товарам получаются разные виды документов, но суть у них одна. Получается этот документ в торгово-промышленной палате это может быть сертификат СТ1, либо акт экспертизы. И, соответственно, вот такой документ будет являться документом, подтверждающим страну происхождения товара. Но выписку из реестра промышленной продукции ее никто не отменял. Поэтому будьте внимательны. То же самое правило, которое действует по 616-му постановлению, оно же действует и по 617-му постановлению. И вот здесь хочу привести пример. Опять же обратимся к конкретной ситуации, когда участник закупки обращается с жалобой в УФАС на действие заказчика, был проведен электронный аукцион на поставку парниковой пленки. Заявитель считает, что обстоятельства, указано в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в закупке, не является основанием для признания заявки, не соответствующей требованиям аукционную документацию, силы норм действующего законодательства. В чем же была суть ситуации? ФАС рассмотрел соответствующую жалобу участника закупки, увидела, что. Установила, точнее, что по данной процедуре были установлены ограничения допуска в рамках 617 постановления. Заказчикам не был предусмотрен документ, который нужно было предоставить со своей стороны участнику закупки в составе заявки в целях подтверждения соблюдения ограничений в отношении продукции, произведенной на территории стран ЕАЭС. Потому что механизм «третий лишний» следует применять на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре соответствующей продукции, в реестре ГИСП. На участие в аукционе была подана только одна заявка. Закупка была признана несостоявшейся. Для того, чтобы действовало 617 постановление, нужно минимум две заявки. То есть здесь уже должен был быть сигнал для заказчика, что в этом случае он не применяет 617-е поставление. И, соответственно, в данном случае антимонопольный орган приходит к выводу, что заказчику необходимо было не признавать заявку поставщика, не соответствующую требованиям. Он ее просто отклонил, эту заявку. В данном случае необходимо было признать заявку с заявкой с иностранной продукции, Ну и, соответственно, уже э, при необходимости, ну, в данном случае все равно бы здесь оно не применялось, но нужно было рассмотреть необходимость применения приказа Минфин России номер 126. Но почему здесь бы этот приказ не применялся? Потому что единственная заявка. Ну и, соответственно, вот здесь вот материалы дела я все привожу. Поэтому будьте внимательны. И э, даже те закупки, в которых вы, например, поучаствовали, но не выиграли, но я рекомендую всегда следить судьбу, проследить судьбу этих закупок. И при необходимости, если вы участник закупки, был, ну, например, проигравший поставщик, то вы можете, являясь участником с таким статусом, вы можете обжаловать действия заказчика, установленные законом срок. Поэтому будьте внимательны. И заказчики по-прежнему допускают определенные ошибки, порой это грубейшие ошибки. Можно свою пользу сыграть, соответственно, на данных нарушениях со стороны заказчика. Сам реестр промышленной продукции, которая произведена на территории Российской Федерации, выглядит вот таким вот образом. Вот здесь, вот мы находим. Сведения по производителю, по наименованию продукции, соответственно, по номенклатуре сведения также указаны. Здесь же можно сформировать выписку из реестра и вот такой лайфхак. Если вы не производите, если вы являетесь поставщиком, вы можете обратиться уже к этому реестру, посмотреть, какие продукты, какие товары, точнее, включены в этот реестр и Соответственно, если есть интерес, вы можете поставлять эту продукцию. Но а при необходимости включить свою продукцию в реестр ГИСП, в вы можете обратиться к нам на ту электронную почту, которую я указала. И желательно сразу прислать сведения о своей компании. Можете карточку компании включить, либо контакты указать свои. И обязательно нужно прислать карточку вашего товара для того, чтобы сразу ответственные специалисты связались уже с иными инстанциями и уточнили и стоимость, и сроки для включения продукции в государственную информационную систему промышленности. Итак, уважаемые участники вебинара, наше мероприятие сегодня уже подходит к своему завершению. Резюмируя вышесказанное, хочу отметить, что участие в закупках с применением национального режима только с виду кажется достаточно сложным, непонятным, но на самом деле все можно разобраться и можно использовать полученные знания однозначно в свою пользу. Соответственно, я... Рекомендую вам с вопросом включения продукции в реестр ГИСП, если это для вас актуально, не затягивать, потому что грядущий год нам, возможно, готовит изменения и в части, опять же, применения национального режима. К сожалению, в этой сфере не наблюдается упрощение, наблюдается только, назову простым языком, закручивание гаек. И а, здесь, а, как никогда, актуально пословица предупрежден, значит вооружен. Так, наше мероприятие подошло к завершению. Если у вас уже после нашего вебинара появятся какие-либо вопросы, вы также можете их адресовать на эту почту с пометкой Юлии Романовой. Большое спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.